Черный пистолет. Подгони на черный пистолет. Ай, черный пистолет, ай, черный пистолет, там где не никатит самый навороченный документ. Рули, черный пистолет, ай, черный пистолет, ай, когда базарит черван последний аргумент. Рули, черный пистолет, ай, черный пистолет, ай, черный пистолет. Всем здравствуйте, с вами Иван Патич, Трезвен, здесь и.. Рабаков 1012 и билит. Ой, мы их решили там на каком-то и сервере поиграть. там Что там? Всем привет! С вами Робоко 2012. И 5399. И... и Били. А, били. И этот, и он мне сказал, что тут против призраков можно. И где это место? Я да, сказал, мне... я тебе не говорил. А что тут где? Куда идти нам? А что бывает против призраков какой Тут дофига. Тут дофига порталов. Нет, два на ими О, пошлите сюда, вот где обувь. На паркур давайте на золотой да на, на, я золотой проходил там что там по-моему удочку дай там удочку по-моему а что если выпал выпадаешь из да, да ты ну, куда прыгаешь дурочка алло алло вы где я на паркуре, вот где мы появились, короче, около воды. Офигеть, у меня чутки не выпало. Я это. Проверьте, карманы дешу. Это и ездили на паркур этот. Это паркур карта, что ли, считается? Нет, это дофига всего. Понял, на втором этаже еще куда. Э, вы обычные мертвые основы. Я хочу подарить новые порталы. Короче, у меня психически выглядит паркур. Ну, О, кстати, тут можно на креатив пойти, Можно в креативе тут быть. В смысле? Ну заходишь в портал и ты в креативе. Я там был уже. Какой портал? Ну, давай на спава. А я покажу. Только там надо будет, по-моему, еще ашлогин писать. Я спавом вел и как вот все. я я на спаве. Иди сюда. Я на спальнике. Куда? Там, Ты... же, давай сюда же. Вот, вот, давайте, вот, давайте вот я лучше. вон. Он. Вон он, вон он, вот он, вот он, потал. Стоп, вы где? Они его чё, делают, что еще делают что-то? Нет, все это доделано. Доходи. А, м -м, вы уже онлайн? Или кто-то вместе вас, вас А можете прос. А, вы где? Что, я в пяти? Всем здравствуйте, с вами Иван 53. И я случайно нажал на кнопку проносите, эти парни. А, зрители не думаете? Мы никакие не админы, это правда портал такой, ультрапортал так сказать. Я портал прыгаю, у меня тут пишет. Вы уже онлайн или кто-то вместе вас? А можете просто лак. Пошли это жоп. Отправил меня. Да что будет я на эту кнопочку нажму. Где? ее? Я нажала на кнопочку, тут я спаванный креатив. А. Вот это да, ладно. Обычный креатив в айтлист. Кто это? А, нет, я не знаю, да. Креативки. Ч тут, ч тут строить надо, что-то? Ч, корот, делай, короче. Блин, зачем я это сделал? Я вышел из портала. что я делаю вообще. Да говорю здесь бывает, выбивает. Не, ну, это он сделал. Беда? Это нам город, что ли, надо строить, я не понял. Да может да может ничего не строить, может что кож делать. А он этот, а он, если я дом построил, он его потом удалит, да? По-моему, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, не удалят. Я остался там, какое-то не у меня сохранилось. Там Где? это никто не может сломать. Где это херня? Кстати, это. А, этот что ли сейчас? У меня бандикан вообще номер. Меня крафти строил или нет? Фу, ой. М вы уже уладили. Кто-то находилась, а может быть просто у Я говорю, вот эта херня вылазит. У меня первый раз такое вообще. Я долго играла. Ну, давно он играла, Сон на такого не было. А я ее надо выйти с попала. Блин, не представляю сколько раз надо будет вырезать когда я пароль пишу а строить то нельзя ага. можно в, в некоторых местах можно там надо слайтируемой а там на, на табличках что то написано читай там что писать я тебя уже съебался нахуй вот моды сколько пол... можно? Можешь... ну пять минут. грубо давай. говоря 5 минут уже снимаем нажми ну, давайте посмотрим, что это такое. Я, короче, пошел на сплит тут, кстати. Блять, напиши, что это что что да, да. Ч я на твоих не вижу. Кал, я просто вел и все. Вот так вот бежи. Ты куда бежал там прямо? Ничего не надо, вот так вот бежи, я написал. буду, блин. Не надо спать, Я не ходу надо. помню, где, блядь. Я бы хоть понял, где ты. Нет, надо вот так написать. я сдох. Надо так написать, вот я говорю. Подожди пять секунд, я сдохну. Да почему я не могу сплавить сообщение? О, Ой. у меня книгу какую-то дали. Зачерованные. Эээ, а, там ничего не написано. А, я к тебе, короче, т.п. С напиши что-нибудь. И вам 500. Напиши что нибудь чай Я же написал вот уже. Я нет, о, ладно. Иван, как там на. Какие там цифры? Иван. Иван 5399. Иван 530. 399. Нет, нет, 10. Иван, 5 тысяч. А ты как попал Где вообще? Как писать Иван 50 как там? Ну, смотри в чат.